приветствую с вами Сергей Бердачук в этом коротком видео я хочу поговорить про subscribe многие недооценивают этот сервис но если посмотреть статистику то посетители с этого сервиса есть небольшая даже выборка показывает что люди заходят и заходят с публикацией на этом сервисе и дает реально дает трафик на ваш сайт поэтому когда мы публикуем статью мы делаем всегда републикацию анонсов параллельно с выпуском статьи мы делаем в twitter, facebook, вконтакте subscribe и другие соцсети но это вот основные вещи которые надо сделать обязательно конкретно по subscribe это достаточно простая операция желательно вот берете какой то фрагмент из вашей статьи просто копируем его даже не сильно напрягая, заходим, создаем, лучше всего создать свою группу, но можно публиковать и в группы параллельно чужие. То есть я вначале создаю, создал конкретно группу своего проекта, тут делается достаточно просто, и написать в группу, мы здесь указываем, в какую группу публиковать. В общем-то, вывод тематическую группу вначале публикуем в свою, а потом дублируем еще несколько групп альтернативных вот я просто скопировала адрес картинки вашей скопировался заголовок я просто сюда переношу здесь в свойствах указываю чтобы картинка выравнивалась по левому краю здесь подкорректирую немножко уникализирую текст делаю более интересный важно что чтобы у вас в этом анонсе было интересный текст который привлечет клиентов и конкретно заведет их на ваш сайт так что притягивает женщину вот подробно сороки читайте да. дальше указываем адрес этой ссылки я копирую ссылку просто напросто ключевые моменты здесь еще то есть я здесь просто даю ссылку на свою статью link вот она можно сделать ее анкорно здесь заголовок прописать можно не писать анкорно в принципе даже не обязательно на текущий момент картинку можно здесь чуть-чуть подкорректировать сделать ее поменьше визуально какой нибудь такой размер типа 150 например вот она маленькая получила здесь подравняли чуть чуть и здесь тоже мы ее делаем гиперссылкой то есть если она была изначально адрес ссылки на картинку да то можно ее еще в коде обернуть здесь у нас имидж был мы вместо имиджа сделаем адрес моей страницы туда же куда и ведет основная ссылка обновить то есть теперь ссылка ведет не на картинку а именно на страницу со статьей видите по клику на эту картинку далее опять заходим в код этот, этот блок копируем себе notepad копируем его в блокнот так это я скопировал наверное не текст еще раз скопируем да он тут просто без переформатирования можно сделать так чтобы перенос по словам был видимый и делаю еще, копирую себе заголовок, чтобы можно было продублировать эту, этот же блок на другие каналы. То есть мы публикуем не только на свой, а на несколько еще других альтернативных, у которых есть подписчики. Вы потенциально так получаете больше клиентов. Нажимаю готово. вот таким образом моя запись добавилась теперь я добавляю еще в другие группы То есть выбираю не только свою а еще выбираю какую-нибудь группу вот похожая тематическая группа тот код который я скопировал я его себе копирую еще раз Буфер обмена. Здесь выхожу в редактор кода. Заголовок копируем. Сохраняем. И заголовок в название темы. Если ошибочка была. Готово. Таким образом, несколько тем, в которых есть люди, вот смотрим по участникам, отбираем, какие темы вам интересно, мы дублируем контент и вы таким образом потенциально получаете из разных источников из разных но они ставят новицу на модерацию не все темы пропускают но некоторые проходят потому что некоторым поле... нужен полезный интересный контент не игнорируйте этот сервис subscribe Сос... реально дает клиентов потенциальных клиентов вашу подписку поэтому всегда делаем републикацию в google plus Фейсбук, Вконтакте, Твиттер и Subscribe. Это основные сервисы, в которые желательно сразу, вот, когда вы написали статью, сразу же сделать анонс этой статьи. В эти сервисы будет дополнительный поток клиентов и будет лучше индексироваться поисковыми системами. Применяйте эту технику. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта Больше большепродаж.ру До свидания.